Здравствуйте, девочки. Уже поздний вечер. Я сегодня снимаю видео именно по поводу своей косметики. Мне, мне хотелось сказать по поводу косметики ННПЦТО, группы компании ННПЦТО. И в первую очередь я хочу рассказать историю, историю того, как оказалась у меня эта косметика. Вы видите, какая куча косметики лежит у меня на столе. Здесь еще косметика в косметичке. Вот. И, значит, первая предыстория того, как я попала вообще в группу компании НЛПЦТО таковая, в 90-х годах, в 97-м году по своей глупости в общем-то, но мы тогда же не понимали, что происходит. Я оказалась абсолютно одна, моя мама умерла, и я оказалась абсолютно одна. Дом у меня был в центре города, стоил мой дом вместе с землей, там было 7,5 соток, частный дом, 3 миллиона, вот в центре города, города Брянска, представляете, собственный дом, и я оказалась абсолютно одна, без берега, в общем, без знакомых, от меня отвернулось очень много людей, я приехала как в чужой город, и не могла понять, что произошло. И, значит, за меня взялись, взялась милиция и уголовники. То есть милиция направила сначала уголовника, сама не хотела на руки пачкать, а потом она взялась за меня сама, меня таскали по тюрьмам, и по КПЗ. В общем, мои три миллиона уже давно поделили менты между собой вместе с уголовниками, и тут не знали, как от меня избавиться. От меня было очень легко. И начали самым простым способом, меня просто начали избивать били в основном меня по голове я обратила внимание на то, что били по голове потому что я когда начала такие вещи проглавлять, я думала за что все-таки бьют Окатывается, били меня по голове не случайно у меня 7, было семь сотрясений, естественно но четвертое сотрясение мне особенно запомнилось, потому что меня очень хотели повесить убийство то есть хотели сделать как они затащили меня соседи затащили к Сидев-Полисадник, дело было в 8 часов вечера, 14 января Удары, значит, дочка и ее муж растянули меня за руки, а бабка ударила меня железной трубой по голове. У меня редко не имела вся пол, левая половина и туловища, и, и лица, у меня оглухло ухо сразу одно слева. А вот, и вы представляете, буквально, значит, но моя сущность, я уже знаю, что благодаря книгам Левашова и Светланы Левашовой, что у, человека, у каждого человека есть сущность, но моя сущность за меня заступилась, вы представляете, вдруг, на ну, с того, сего, падает, никто не подходил к забору, падает забор, падает забор полисадника этих Кармашовых. И я совершенно спокойно вышла. Они, они, ошалев совершенно на меня, никто, меня даже не посмели тронуть. Я совершенно спокойно ушла в свой соседний дом, потому что я жила рядом с ними. Они были уверены, что там я упаду. Вот, но я не упала, я вызвала милицию, и даже несмотря на то, что э, вызвала и милицию, и скорую помощь, даже несмотря на то, что я вызвала скорую помощь, пришла милиция говорит, эй, ты, сучка, иди, он сюда, что ты тут надела такое, а я иду, я выхожу из дома, э, и я вся в крови. Представляете, вся левая половина у меня в крови, потому что на голове была большущая рана. Все течет. Все льет, меня льет, несмотря на то, что я сама врач, я сама ездила по скорой помощи. И я встретилась с, такой, с таким бесчувствием, с такой безжалостностью, что я просто не ожидала. В общем, таким образом у меня появилась необходимость именно в, нейро, в неврологической помощи, даже в нейрохирургической. Но благодаря тому, что сюда вмешалась милиция, мне отказали в помощи. То есть, ну, меня посчитали психический больной, мне даже пытались вызвать психушку в городскую больницу. в номер один города Брянска. Но просто тут, опять же, меня, наверное, моя сущность отвела. Меня от этого почему-то меня потянуло пойти именно в 5 часов вечера э, в налоговую. Я даже не подумала, что она может быть закрыта. И вот, знаете, а в это время за мной приезжала психушка, чтобы меня увести меня увезти в психушку. вообще это был полный ужас. Вы знаете, я сейчас, когда вспоминаю это все, это был кобы, Я оказалась, вот представляете, я оказалась одна. Я оказалась полностью одна. И самое главное, ладно бы одна, но я не понимала вообще, что происходит. Я, я понимала, что я приехала к себе домой, но я не понимала, что этот дом теперь оказался для меня полной страшной ловушкой. И, в общем, короче, били меня по голове, в общем, я поняла, что мне нужна именно помощь неевропатолога, иначе я где-нибудь свалюсь с инсультом, а до инсульта я поняла, что мне уже недолго. У меня стали мучить сильные головные боли, у меня стали начинаться головокружения, шума в ушах, э, мне нач, начиналось становиться плохо по дороге, допустим, выход на улицу иду, и мне начинает становиться плохо. Это уже при это уже симптом. И именно начинает кружиться голова, начинает шуметь в ушах, это уже симптом нарушения мозгового кровообращения. Следующее там может быть инсульт, то есть меня могло либо парализовать в худшем случае, в лучшем бы случае я бы свалилась бы замертва это был бы лучший случай, если бы меня парализовало меня бы уже просто выкинули куда-нибудь. Скорее всего, что меня бы просто выкинули бы куда-нибудь на помойку, ни в какой дом, ни в какую психушку нет не выкинули просто выкинули бы на помойку, и меня хотели делать бомжа. В общем, на такой волне я пришла в НПЦТО. Я понимала, что мне нужно что-то для... для вот, и я встретилась с людьми, и мне сказали, что у них есть такое средство НПС. В общем, короче, я... Э, это средство использовалось так. На язык нужно было 5 пшиков 5 раз в день. Вы знаете, девчонки, через 5 дней мне стало легче. У меня все исчезло. Когда я полностью отпшикала, вот эту пшикалку, я хотела на месяц. Я забыла о том, что меня беспокоило. Вот это, вы знаете, я сама просто врач, я понимаю, что вы не сможете этого оценить, но я, я сама просто врач, и, вы знаете, я поняла, насколько в БАДах все гораздо проще решается, потому что я попробовала я попробовала лечиться химическими препаратами, я поняла, что мне нужен врач, потому что я сделала себе такой микс, что мне позавидовали наркоманы бы. Но теперь ближе к делу. Теперь дело к тому, что каким образом у меня появилась эта куча косметики. Именно в полном смысле куча. Значит, Эндерстал тогда только набирала силу, они боролись за, за свои обороты, естественно, им нужно было, чтобы привлекать людей. Дистрибьюторские центры э, привлекали людей. Ну, естественно, люди брали, допустим, какой-то определенный продукт, а они, дистрибьюторские центры, обязывали брать э, тоже какие-то определенные продукты, которые им нужно было тоже сбывать. Ну, то есть деньги есть, деньги есть. и вот этот дистрибьюторский центр придумал один очень хороший ход. Значит, там вот эту вот косметику, которую наддавала фирма, вот, вот эта вся косметика НПЦТО. Называется она париж Они собрали наборы вот этой косметики. Вот этот пакет, вот этот пакет, он был полностью вот доверха забит вот этой вот, вот, этой вот косметикой. Там, там было все, там было и не в одном экземпляре. Там было очень много всего. Там были и темы, там было все, но все это обо всем этом впереди. И вы знаете, э, я попалась на эту акцию, попала на эту акцию, не попалась, я а попала на эту акцию. И там надо было взять из этого набора значит, на 3000 баллов. Ну, я посмотрела, там был такой препарат детокс. А детокс – это дезинтоксикация организма, то есть это никогда не поздно, я никогда как-то так не думала об очищении организма, а тут организм очищать нужно, и я это знаю. И я взяла вот это шесть упаковок детокса, как раз получилось на 3000 баллов. То есть там как раз по баллам получалось 500 баллов, там была каждая упаковка. И, в общем, на 6 умножать получалось 3000 баллов. И я как раз э, взяла это все одно в деньгах, это где-то было 3600 рублей, где-то вот так, или 3500, в общем, до 4, где-то даже не 4. В отличие от того, что если вы вписываете и в Роше, вы знаете, насколько там надо набирать, и получаете вы эти подарки, а на самом деле цена, в общем-то, там просто завышена. И вы фактически не подарки получаете, вы фактически платите именно за все вот эти подарки. А завышенная цена и завышенная цена, то есть денег как бы таковых, как и нет. И я, я взяла вот эти шесть упаковок детокса, и вы представляете, взамен я даже попросила завраженную, значит, она мне нашла очень быстро, они должны были через месяц это отдать, но она мне отдала очень быстро, потому что я попросила, ну, мне очень хотелось, Вита, я тебе отдам я тебе отдам. И она действительно позвонила, приезжай, забирай, я тебе специально сделала набор, сформировал набор, хороший человек, в общем, у ней было очень много отзывов, таких вот действительно такой душевный человек. Вот то время, в это время потрясающего бездушия абсолютно. Вот, и я получила вот эту, вот это вот, просто, вы знаете, вот я держала в руках вот эту всю гору косметики, я просто не верила в я пришла домой, я сгребла все со своего, у меня было там и руберос, тем более, кто-то мне там когда-то отдал, у меня были какие-то старые, в общем, короче, я все сгребла, кроме, конечно, помады, не помады, а пудры Ланком, которую я купила в 1989 году. И эта пудра была с запасным блоком, за 20 рублей я купила, но тогда это было дорого, это было очень дорого, мы торговали тогда за 15, но нам не уступили. И мы купили, я купила это за 20 с девчонками, я уже была на пятом курсе института стоматологического факультета. И была ужасно счастлива, что я купила настоящую французскую пудру Ланком, которую у нас пудрит, и, конечно, у нас таких вещей было не найти. И вот вот эта гора косметики оказалась у меня на столе. Конечно, муж был в шоке, потому что он тоже много слышал плохого о БАДах. И говорит, это что? Я говорю, Володя, это вот то, это вот все за то, что я пользуюсь БАДами. вот За то, что я купила вот это, я получила вот эту гору косметики. Настоящая стоимость этого пакета была 10 тысяч в рублях. То есть они отдали э, гораздо, на гораздо большую сумму, чем, э, чем мы получили. Но сейчас вот они, э, я не знаю, я вообще слышала, что они закрыли эту линию Вирта-Париж, но вот сейчас я вижу, что они продают, и вот вы представляете, каждый ингредиент вот этот они продают по 50 рублей, но только своим участникам. Вы знаете, это просто здорово, это потрясающе. Значит, начнем с того, что первое, что я искала, я искала косметичку для своей косметики, и мне хотелось именно Герта Париж, потому что качество мне страшно понравилось. Вот она, эта косметичка. вот Посмотрите, как здорово она сделана. Вы посмотрите, вот... Ну, правильно, приятно взять в руки, вот здесь вот и для, здесь есть карманы, и для этих самых, и для кисточек, и для всего, ну, в общем, для всего, чего только угодно, сама косметичка такая плотненькая, она держит, держит форму, и очень красивый цвет, мне очень понравилось сочетание цветов, и в то же время посмотрите косметичку, которую дарит и ну, девчонки, вот, посмотрите, крышку, вот сама обшита, да, вот здесь вот, но это дешевка, понимаете, и посмотрите, как сделано здесь, подкладочкой, все очень красиво. В общем, я думаю, что теперь вы уже свое впечатление вы оценили. Дальше. Начинаем разбор полета. Начинаем разбор сначала, начнем разбор косметички. Значит, первое, на что я хочу обратить внимание, естественно, всех девчонок интересует тени. Самые мои любимые тени, это самый мой большой набор, тем более он очень легко открывается. Видите, вот, вот все вот эти тени, они находятся вот в таких упаковках. Причем ну правильно, красиво. Ну приятно взять вот эту красоту в руки, правда же? Ну очень приятно. Вот это и есть тоже тени. Открываем эти тени. Они очень плотно там упакованы, не хочу раскрывать. Открываем тени. Вот такого плана тени. Я знаю, что они должны быть видны, и у них очень хорошая фактура. Но я только могу сказать, что, конечно, кисточки здесь дерьмовые такие вот, но кисточки я купила у Евраши, и вот этими кисточками я очень довольна. Я люблю такую фактуру теней, они такие, они очень такие светлые, и они, самое главное, перламутровые, они очень сильно блестят не просто классно блестят мне они очень понравились очень удобная и она знаете вот она очень надежная такая вот следующая гармо это вот синий цвет но вот с синим цветом я как-то не совсем дружу, потому что я уже как бы синий цвет, его просто так вот, ну я летом пользую его, когда одеваю летние платья там красивые, но как-то вот его так особенно не напользуешь, тем более я еще как-то никак не могу сообразить, как его использовать, но вы знаете, даже вот эта вот белая, вот текстура белого цвета, он с синим оттенком, вот вы представляете, очень красиво. Ну, в общем, качество теней мне очень понравилось. Я буду аккуратненько вынимать, потому что, чтобы потому что мне косметичку аккуратно потом переложить. Вот, это следующая моя любимица, очень ее люблю, это пудра. Я не пользовалась пудрами, но у этой пудры есть одна особенность. Знаете, она, она мерцающая. Она вот так вот берешь ее, и она мерцает. Вот. Она очень незаметно, она очень тонко растушевывается на этом самом... Вот такого она цвета, она только одного цвета. Очень хорошо дает блестки, но такие очень ненавязчивые. И я эту пудру пользую практически всегда и везде. Вот посмотрите, насколько, при... насколько приятно, вообще вот приятен вот этот набор. Вообще он красиво смотрится и насколько вот насколько вот можно вот взять в руки, и прям полюбоваться вот этой вот вещи. В общем, я ее очень хорошо уже использовала, эту пудру. И у меня есть еще одна, эта пудра, вот она вот в такой упаковочке. Красота. Просто красота. Вот, вы знаете, вот даже упаковку приятно в руки взять. Вот берешь по ну, сравнению, чем сывороше, они присылают это вот, ну, просто вот плеваться. Вот, понимаете? Ну вот я почему обращаю внимание на упаковку. Ну, это красиво. Дальше у меня идут, значит, там четыре цвета румян. Вот они эти румяна. Значит, тут вот такая вот прозрачная, чтобы здесь не скапливалось ничего. Тут вот есть такая с дырочками. Просыпается, если вдруг что-то здесь остается, то там просыпается все, и здесь ничего в самой этой штуке не остается. То есть она не замарывается. Очень мне нравятся румяны, но я как-то румянами особенно не пользуюсь. А румян у меня много. Вот вся вот эта гора, вот это румяны. Вот это румяны. Вот эти вот это, вот вы представляете, вот это, вот это вся прелесть. Это мои румяна. Тут 4 тона, 4 цвета, от светлых до темных. Вот это, по всей видимости, я показываю сейчас самый, нет, первый, это самый первый. Вот, а самый светлый, сейчас я положу в косметичку, один тон. И это второй, это следующий за ним. И, вы знаете, он очень интересно открывается, вот смотрите, вы берете здесь, нажимаете сбоку, и она открывается сама. Я обожаю вот эту. Вот это второй румяна. Вот это тон второй. Вот сейчас подниму и покажу. Вот это второй тон. Вот, но здесь немножко тон изменен, потому что освещение уже искусственное, то есть мы не можем передавать, я не могу передать именно тот тон, который, который есть на самом деле, потому что он немножко более телесный. Здесь вот я вижу, что он розовый, а так он более телесный такой тон. Вот тот тон будет потемнее, то есть они постепенно идут. Здесь мы сейчас посмотрим первое, второе. Первая. А, нет, тут всего два тона. Это у меня, оказывается, еще два набора румян. То есть у меня один набор есть и еще два набора румян у меня тоже есть. То есть тут два тона. Дальше вот я хотела бы показать еще одни тени. Они мне очень понравились. Очень хорошее качество тени. Девчонки, мне очень нравится. Мне очень понравились серые тени. Вот серые тени делают как бы вот такой, такой серебряный оттенок. Я обожаю такой оттенок. А вот эти темные темная сверху, черный, вот там прямо черный оттенок. Они очень хорошо рисуют стрелки, очень хорошо растушевываются. В общем, с хорошими кисточками, с кисточками и в роше. Вообще, делать стрелочки на вот этих вот, на вот этом, на вот этих тенях просто великолепно. Они идут мне как бы в помощь при макияже. Вот, они у меня очень, они у меня очень удобно упаковываются. Видите, вот они лежат вот здесь вот у меня. вот как бы Дальше идут стрелочки для стрелок. лайнера Вы знаете, у них великолепные лайнеры. Я не ожидала. Я люблю лайнеры. Не всегда получается, потому что здесь надо набивать руку. Но э, если вот умеешь, лайнеры очень красивые. Вот это коричневый лайнер. Вот, я сейчас вот раскручу его, и вот лайнером немножечко нарисую на руке. Ну вот, девчонки, видите, вот на, насколько хорошо, насколько красиво лайнеры рисуют. Вот, и насколько красиво все получается. А вот это лайнер синий. То есть у меня был черный, но, по-моему, я черный продала. У меня очень красивая подруга. И продала, причем мне не стало дорого продавать. Да, а вот этот синий. Ну, сейчас вот я вам покажу синий. Я летом пробовала, но э, здесь с такими вещами надо уже, надо уметь обращаться. Вот, а не умеешь обращаться, лучше не пользуйся, потому что получается такой. но пока что у меня синий не получается. Вот уже получается полный ужас. Поэтому я вот коричневый использую, коричневый у меня как-то получается, а синие, ну, не хотят пока. Дальше. У них великолепная туша. Мне очень понравились у них туши. Туш, тушами я уже тоже туши, туши я уже использовала практически все. Вот, они мне очень нравились, эти туши. И я, эти, и я туши, вот эти, попользовала. Значит, туши у них коричневого они делали коричневую и черную. Вот это у меня тушь. Я даже больше пользовалась, честно, могу сказать, вот это коричневая тушь это коричневая. Вот видите, ее уже, ну вот, вот так вот, вот она вот такого цвета. И вы знаете, когда красишь, она даже вот как-то даже не чувствуется, вот нет такого эффекта накрашивания. И я делала вот что. Я ресницы красила коричневой тушью, а кончики открашивала черной. и эффект был просто великолепный. Вот она, черная тушь, значит, кисточка тоже вот такая вот. И вот эти очень удобно. Сразу кисточкой хоп, и все реснички, попа, и все реснички у тебя в вот этом сал. Видите, она уже, в общем-то, практически сухая, ну вот черная и коричневая. Вот, и о а и черные и алайнеры. У них лайнеры очень хорошие, очень красивые лайнеры. Единственное, мне было непонятно, почему они не сделали, почему они не сделали зеленые тени. У них не было совершенно зеленой гаммы. Зеленые тени были только единственные. Вот эти я вот сейчас проведу вот здесь вот видите вот здесь вот именно они дают вот такой зеленый оттенок и я их даже чаще использовала на глазах вот знаете вот э, очень хорошо внутренние контуры как бы чтобы глаза не засияли больше и вот очень хорошо получалось я мне лично очень нравилось так что у нас здесь ага здесь у нас пойдут самой помады да вот эта помада, вот теперь мы коснулись помад. Вы знаете, ну вот смотрите, вот, за вот эту помаду они берут сейчас вот 50 рублей, девчонки. Качество просто отменное, очень красивая помада. Это простая помада, она оранжевого цвета, но я бы не сказала, что они там были такие по большим цветам. Вот цвета как-то у них маленькая гамма цветов, вот это мне не понравилось. Вот такой у них логотип. Я попытаюсь сейчас поднять и показать этот логотип. Да, вот он. Вот видите, вот логотип такой. Но, в общем, взять помаду в руки – одно удовольствие. И стоит эта прелесть – 50 рублей. Для нас для, и для пользователей э, БАДов и Девчонки, я считаю, это очень здорово. А вот эту помаду я любила больше, потому что у меня даже пальто такое. Вот это оранжевое, но она же с перламутром. То есть, видите, она даже, она и попользована больше. То есть, здесь вот я вам сейчас проведу вот так вот. Вот. Я, но я как бы не люблю очень сильно красить губы, потому что уже как бы возраст достаточно большой, и вы знаете, когда при моем возрасте еще накрасить губы ярко, ну вы знаете, вот рисованная кукла, вы знаете, вот старость, она тогда как бы подчеркивается очень сильно, и я посмотрела, и думаю, буду я использовать просто, <с goofy> а, а вот это, вот это, у нас маркер, вот это маркер, вот этот маркер я пробовала вот, им, но мне, понимаете, мне просто не для чего его иметь, вот вот он, в общем-то, хорошо здесь видно получается. Мне он не нужен как таковой, вот, но маркеры очень, очень классные, и они, по-моему, тоже по тонам или нет, корректора, то есть кре вот, там, а, тональный крем, корректор, я его открыла, но мне он совершенно не для чего. Ну вот, косметичку я свою разобрала. Показать я вам показала. И вот еще я хочу вам показать помады. Вот вот эта вещь, вот я вам хотела показать. Вот это вот единственная оформленная серебряным тоном. Это Lip Down L'Anus Значит, гигиеническая помада с ароматом винограда Изабелла. Вот эта помада. И вот этой прелести они отдали три штуки. Три хорошо пахнет так вот и на губах она хорошо то есть я можно вот этой помадой вот какие-то помады даже допустим мне нравится какая-то помада такая но она дешевенькая вот но все равно цвет нравится не можете найти другой и вы берете эту помаду и эта помада э, подниз а вот этой помадой мажетесь и очень хорошо вы обрабатываете губы значит вот эта помада вот вы знаете вот эти помады я у них купила вот здесь вот вот она розовая помада а вот это точно такая же помада, только коричневая. Она дает совершенно естественный оттенок губ. Немножко она с перламутром, вот на пальце она. Она такая оранжево-коричневая, ну, даже больше. В общем, короче, она на губах не видна, но совершенно классно смотрится. А, вот. И вот эта помада поярче. Я вот вообще люблю такие яркие помады, но, видите, она у меня уже смазана. Она дает такой вот, ну, темный такой тон. У меня одна знакомая, она у меня очень хорошо... Очень такая дама, таких уже там 60 лет, но она любит там испаханом, если пользуется, то от нее за 3 километра этим испаханом пахнет так, как будто ты рядом стоишь. Вот тоже они со своим логотипом, тоже вот такой вот логотип очень красивый. Вот необычные. И вот эти помады, у них стоят 20 рублей для нас. А качество просто отменное. Значит, дальше. Дальше у них есть блеск для губ. Блеском для губ я не очень довольна. Очень классно выглядит. Все очень красиво, очень быстро впитывается. И его надо постоянно носить с собой. Вот я один носила, носила, и он просто исчез. Куда-то пришлось выбросить упаковку. В общем, куда-то я его засунула, и все. Этого блеска для губ просто нету. Но блеск для губ очень приятный, он такого вот э, натурального тона э, и очень хорошо блестит, вот видите, вот сверху. Я обычно делала так, вот, но, кстати, с ним это не очень хорошо получается, вот с блеском для губ и получается лучше. Э, когда поверх помады, немножко вот, берешь однотонную помаду, вот такую, вот вы видите, здесь вот помада, она заляпана сверху перламутром, то есть я ее одну не наношу, потому что очень ярко, мне не едет такое, очень старит. Или делает очень такой, как проститутка, знаете, вот рабочую часть свою выделяет, вот, я не люблю такое. А, я просто пользовалась, ее на на губы, так слегка потом растираю, либо только немножечко, или совсем. И сверху, и сверху. Чем-то либо перламутровым, чем-то, и вот этим вот блеском для губ. Очень красивый блеск дает. Но, вы знаете, буквально развозится размазывается, расплывается по губам при температуре тела. В общем, вот это вот блеск для губ у них неудачный. Но это был мой первый блеск для губ, и больше и с тех пор я очень влюбилась в блеск для губ. Учитывая то, что я всегда уважала ансамбль Абба. А Абба очень участница, особенно беленькая я много видела, они пользовались блеском блесками для губ, прямо вот там действительно было интервью, и они сказали про блески для губ. Еще здесь есть одна замечательная вещь, вот эта вот интересная штучка, это называется тоже бальзамы для губ Хелси то есть здоровый поцелуй. И э, это не НПЦТО, это я не буду говорить, что это очень классная вещь. Увидите здесь нарисованы губки. И самое главное, что вот здесь нарисована луна, а вот здесь солнышко. То есть один бальзам дневной, другой ночной. Вы знаете, вот эти бальзамы э, с эффектом увеличения губ, они с гиалуроновыми капсулами. И причем действительно, и самое главное, что они пахнут еще и феромонами. Вот представляете? Просто классно, это медицинская разработка, это, никакая, это инновация, это медицинская разработка, то есть вам не нужно подкачивать свои губы, вы свои губы совершенно спокойно, пользуясь вот этой помадой, вот эту на ночь, она с лавандой, а вот это со стимулирующим, я уже, если честно, я не помню, с чем она, что содержит, какой, какую травку. Но вот она в какой-то вот такой вот веселящей, ну не то что веселящей, ну какой-то бодрящей травой. А вот это вот с я точно помню, она такая успокаивающая. То есть мало того, что ты пользуешь губы, увеличиваешь, ты еще успокаиваешь свою нервную систему, то есть как бы для засыпания. Вот эта вещь у меня для обработки кутикулы. Вы знаете, очень классно обрабатывает, в течение минуты, накладываешь, держишь в течение минуты. Вот, и потом... И потом ты совершенно спокойно это все снимаешь, и деревянной палочкой эту кутикулу снимаешь. Она вся аккуратненько снимается. Значит, вот это вот у нас, это у нас тональные крема. Значит, их тональных кремов 4. Здесь, вот видите, сразу, здесь разуватый немножко оттенок, здесь тень оттенок. В общем, у меня их три. Было четыре, и было не один набор. Вот, а потом я, в общем-то, продала там подруги, ну, продала тоже по низкой цене, не стала. В общем, по, э, в, раз, в розницу э, стоимость этой помады 1000 в розницу. а Она мне отдает по 500 по 50 рублей. Вот. вот такая, вот вам маркетинговый план и в Роше, и маркетинговый план МНПЦТО. Ну, естественно, кто захочет продать там, допустим, своим близким, кому-то, пожалуйста, продавайте за 50, 50 рублей. Кто хочет заработать деньги, продавайте за 1000 вот. очень блеск, очень классно. Ой, не блеск, а тональный крем очень классный. Вы видите, я не особенно большой любитель пользоваться, но вы знаете, очень хорошо тонирует. И у меня к нему есть спонжик, а спонжик я использую от вот этой вот от вот этого вот от вот этой пудры. То есть спонжик мне сказали намочи спонжик. И мокрым спонжиком разотри э, вот это вот, э, я растираю мокрым спонжиком, вы знаете, как хорошо. Вообще ничего не видно, а э, тон кожи очень классный, очень красивый. Я не хочу сейчас ничего выдавливать, я не хочу ничего делать, потому что очень-очень-очень красиво. Значит, вот это мы рассмотрели, вот это здесь идет армада огромная, вот это вот маркеры, это все марк... маркеры, а вот это вот армада, это разные цвета. Разные цвета лайнеров Тут есть золотой, есть серебряный, есть голубой. Я вам показывала здесь на руке синий, но есть и голубой. Есть и голубой, нежный такой. Есть даже белый. вот знаете, вот всем этим хочется, конечно, попользоваться. Даже не знаю, как и когда я буду этим пользоваться. Но вот, вот такая красота, представляете, вот это вот эта красота. Она стоит, она продается нам по 50 рублей. Вообще, это просто сногсшибательно. Это фактически, ну да, это вот корректоры. Это фактически тональный крем. Вот. Очень хороший корректор, очень хороший тоннец. Они даже не под какой вот этот вот тон, они именно тонируют, вот они действительно с маскирующим эффектом. Но вот хочу сказать про вот этот, вот, про вот этот тонак. Этот тонак не с, не с маскирующим эффектом. Он дает тон, но маскировать дефект он не маскирует при желании может быть можно измаскировать кому как понравится вот в общем все вот и вся моя история про цветово вот и все то что я получил он то и то чем я пользуюсь я очень благодарна группе компаний ННПЦТО, это замечательно то, что они существуют, но очень плохо, конечно, то, что сейчас вот у них стали подразделяться на дистрибьюторские центры своих людей и не своих людей, то есть своим людям они дают хорошую продукцию, а уже дистрибьюторские центры, которые там левые, кто-то люди там кто-то что-то завел, вот, они могут дать и по какую-то подделку нехорошую продукцию. То есть, вот сейчас вот это все переделать, мне это не нравится. Вот это еще я, я не, не показала. Вот, вот эту вещь. Значит, это жидкость для снятия лака, у них есть свой лак, но лак настолько жесткий, вот эта жидкость никакой лак не снимает. Но вы знаете, я очень хорошо, значит, для чего использую? Если я, допустим, долго не красила ногти, я для обезжиривания использую эту жидкость, тем более тут еще кисточка такая удобная. И вы знаете, я очень довольна, перед тем, как наносить лак, я смазываю кисточкой, а дальше уже обрабатываю лаком. Вот лаки мне нравятся и в Роше. Ну вот, даже тот же самый подарок, который я получила от Еврошея. Ну, вы знаете, я думаю, что это не, та, не тот подарок, ради которого стоило бы допустим, платить в пять раз больше цену, которую они просят за свою продукцию. Она не стоит такого. Не стоит того. И вот, ваш, девочки, конечно, это ваше дело. Решайте сами, нравится вам или не нравится. Вы знаете, я уже говорю, я уже засыпаю. Ну конечно так обманывать своих посетителей так обманывать своих пользователей это надо быть большими французскими свиньями вот вам говорю, русский маркетинг вот вам маркетинг французский кого вы хотите слушать и кому вы хотите подчиняться конечно дело ваше но я для себя выводы сделала то есть чем я пользовалась тем не пользуюсь вот благодаря тому что я Пользуюсь батами благодаря тому, что я лечусь, я пользуюсь великолепной косметикой. Косметика называется Вирта Производился не во Франции. Я слышала много, что эта косметика уже линия косметическая снята с производства, потому что они производят, мол, якобы, она там плохо держится. Вы знаете, девочки, лучше, чем... Вот я наношу, допустим, вот этими тенями, что я показывала, я наношу макияж этими тенями, я целый день хожу, я к вечеру смываю, как будто я только что нанесла. Макияж вообще просто великолепный, просто отличный. Очень не нравится тональный крем, мне очень нравятся помады. Я в восторге от теней, я в восторге от мерцающей пудры. Мне пудра другая не нужна, потому что у меня есть ланком купленные когда то очень давно и до сих пор она сохраняет свою прелесть у них великолепные румяны которые у меня есть тоже дальше в достаточном количестве к сожалению ими не пользуюсь но сейчас вот этими румянами можно как бы оттенять глаза именно когда ты делаешь невидимый макияж вы знаете мне очень нравится я начала использовать эти румяна конечно полторы тысячи за набор и вроши которые я отдала вы можете посмотреть в комментариях раньше которые я делала я бы больше не отдала после того, как я попользовалась нашей косметикой, больше никакой иностранной косметикой я пользоваться не буду. Девочки, большое спасибо вам за то, что вы меня смотрели, за то, что вы меня слушали, за то, что вы смотрели а, все мои видео. А, я сама сегодня тоже очень устала, но, мы, но мне приятно, что вы так много меня слушали.